Привет, у микрофона Амортиз, и это обзоры мобильных игр от MOP.EA. Поехали! Чего не хватало игре Limbo? Конечно же, котиков и сисик. ну еще пони, наверное. У нашего сегодняшнего пациента, по крайней мере, на один недочет меньше, ведь главный герой этой игры — котик. Встречаем, Наут 2. Начинаем мы естественно с выбора уровня, которые открываются один за другим по цепочке. Перед уровнем, прежде чем начать, тебе предстоит выбрать тип управления. Выбирать можно между акселерометром и экранными кнопками. В принципе и то и другое довольно прикольно. Пару слов о графике, да и вообще об атмосфере. Несмотря на то, что сейчас уже довольно много игр выдержаны в мрачной черно-белой тематике, это до сих пор не приелось и продолжает радовать глаз. Очень, знаешь ли, атмосферно выглядит. Особенно, когда отрисовано красиво. И здесь отрисовка просто отличная. Никаких лишних деталей, только контрастные контуры. И тем не менее, создается впечатление очень насыщенной локации. Наверное, все дело в травке. Смотри, какая она здесь прикольная. Но вот геймплей, в отличие от графики, особых ассоциаций не вызывает. По крайней мере у меня. Можно, конечно, сказать, что где-то в последних уровнях того же Лимбо было что-то похожее, но в принципе играется абсолютно по-другому. Дело в том, что все, что умеет наша черная киска это бегать с горки и прыгать. Ну а наша задача вращать мир в нужную сторону. По уровню разбросаны бонусы в виде кристаллов, как я понял их везде по три штуки, также есть чекпоинты, препятствия типа колючих растений, напоровшись на них, то есть на растение, наш котик гибнет и это печально. Кроме шипов постепенно добавляются всякие монстры а иногда и здоровенные боссы, в общем разнообразия в игре вполне хватает. Ну, я думаю ты уже понял, что все очень круто, поэтому давай к итогам. Из минусов на ум приходит только то, что уровни со временем становятся ощутимо сложными. И умирать приходится часто, даже слишком. Но ты не пугайся, с моими-то кривыми руками грех не запарываться на каждой колючке. Да и вообще, игра должна быть вызовом игроку. Но еще по игре не помешал сюжет. Ну а плюсы? Отличная отрисовка, отличная атмосфера, отличная физика. Да еще и играешь за котика. Короче говоря, не вижу причин, чтобы не посоветовать эту игру тебе, дорогой зритель. На сегодня это все. Если понравилось видео, подписывайся на наш канал, потому что обзоры-то у нас регулярные. С тобой были Федор Амортис, Николай Подгурский и обзоры от Mob.E. До скорой.